Да-да-да, название это не кликбет, и сегодня правда должна выйти обнова, так написали у себя в твиттере разработчики. Но во сколько именно времени сегодня выйдет обнова, и также что же разработчики добавят в этом обновлении, я тебе расскажу прямо сейчас. Но сначала бахни лайки и пожалуйста подпишись на канал, это же не сложно, да тем более у меня завтра день рождения, мне будет максимально приятно. Ладно уж много говорить не буду, давайте я уж вам покажу, что же за пост опубликовали у себя разработчики. Но сразу говорю, то, что это очень классный пост. Но сразу сделаю спойлер, то, что обнова будет маленькая. 15 июня 15 игровых лобби. Сюрприз! Одно из наших обновлений скоро появится Супер, в котором будут представлены 15 игроков. Новое меню цветов и экрана отключения. Поддержка мобильного контроллера. Гудок на дирижабле. И сразу могу сказать то, что данная обнова не оправдала ожиданий. Потому что мы ее ждали 2 месяца. Кому нафиг вообще нужен гудок на дирижабле? А новое меню цветов и экрана отключения может сделать любой человек... За час или два И причем получится очень классная работа Единственное на что можно было потратить время Это расширение лобби до 15 человек Я часто говорил то что разработчики молодцы Но однако данная обнова это халтура Ее никак не могли делать на протяжении двух месяцев Несмотря на то что разработчики расширили свою команду они делают обновы очень медленно Главное, что обнова выйдет сегодня Ну, у некоторых людей будет обнова завтра Наверняка обновление выйдет в то же время, как и в прошлый раз то есть в 21 час по московскому времени. Но сразу говорю то, что это примерно. Разработчики пока не опубликовали, когда именно. Но думаю то, что они сделают опять обнову в 9 часов по московскому времени. Но теперь самое главное. Как же рассчитать время, в которое по вашему часовому поясу выйдет обнова? Просто зайдите в интернет и видите сколько времени в Москве. Ну а потом посмотрите на ваше время. Если вы не заметили никакой разницы, то вы тогда живете по московскому часовому поясу. Но если у вас разница во времени, то тогда смотрите. У меня, к примеру, разница с Москвой во времени 4 часа. То есть у меня времени на 4 часа больше, чем в Москве. А это значит то, что я к 21 часу прибавляю 4 часа разницы. И получается то, что по моему времени обнова выйдет в час ночи 16 июня. Но если у вас к примеру 9 часов, а в Москве 10, то тогда отнимайте от 21 часа один час в общем надеюсь то что вы меня поняли ну и судя по всему нам теперь ждать обнова примерно 2 два-три месяца Ну и после этого про игру окончательно забудут и это прям гарантия почти 100 И именно поэтому я хочу снимать совершенно другую игру мобильная или компьютерная это не важно напиши в комментариях какую игру мне снимать на данный канал ну а сегодня когда выйдет обнова онлайн игры вырастет но потом стремительно опять упадет. Лично я не играл в данную игру уже полгода. Но я иногда захожу, когда в игре происходят какие-то интересные события. Ну и поэтому я в нее не играю, потому что там ничего интересного нету Нету нормального античита, из-за чего в игре очень много читеров, которые не дают нормально поиграть В игре было очень много матов в чате, и именно поэтому разработчики решили придумать быстрый чат Из-за чего просто обрушили данную игру В общем, что я могу сказать? Игра мертва, и именно поэтому я не знаю, что говорить напиши свое мнение в комментариях ставь лайк подписывайся на канал всем спасибо за просмотр и также обязательно напиши пожалуйста в комментариях какую игру мне пройти на моем канале всем пока